Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Неприятность, опять сегодня реплей получается без звука двигателей Ну так, что-то мне прям хочется посмотреть бой на ИСИ 4 Потому что у меня тоже достаточно большое количество боев наиграно на этом танке Ну и в целом мне этот танк нравится Так, игрока у нас зовут Аккаунт Александрс Карта. Название карты не помню. Сейчас посмотрим. Границы империи. Так, тут немножко судорожный игрок начинает, да, там играть колесиком. Ну, наверное, не терпешь, прям так ему вступить в бой, поперестреливаться с вражескими танками. Ну, сейчас думаю, скоро будет такая возможность. Да, вот есть здесь у нас и Е50. Снаряд уходит выше. Немного до конца игрок не свелся. Сразу противник На голде С барабаном, два снаряда, оба с уроном Неприятно получать, да в начале Такое почти там На 30% прочности Практически Только приехал и на тебя Но Ничего, из 4 не боится Идет вперед Есть пробитие А счет становится Но Не успел сказать 0-1, уже 1-1 ИС-4 отважно продолжает давить Тянет за собой отстающую команду ну, По-моему они особо не идут вперед Там 50 ТП и Е-75 по-моему Но они перестреливаются с Е-50 Который решил как тяжелый танк поиграть от башни Ну Е-50 в принципе может себе это позволить Но лучше особо не злоупотреблять ну, сами видим, к чему это приводит Е-50 почти в ангар уже отправился Прочность у него осталось там Но На один выстрел Противники начинают отступать И, Кстати, если так на карту посмотреть Там еще много да, Там еще Тартуэс Бабаха Как-то опасно вот так лезть вперед Наражен Но здесь пока прострела нету. Тут, конечно, дают о себе знать не очень хороший УВН у ИСА-4, все-таки неудобно играть на холмистой местности. Не удается попасть, теперь надо успеть откатиться. Два снаряда получать неохота. Ну счет становится 3-2, по прочности примерно команды идут на равных, вот уже 3-3. Справа там тоже какая-то возня происходит. Причем там союзные тяжелые танки, он смотрю, две штуки, было, а 1 один... Дается в крышу здесь пробить Какое-то у нас получается ВЗ-51 Чехословакия Небольшое затишье и с спустился, решил здесь помочь союзнику и сразу почувствовал Полез вперед Пробить. Успевает, там уже на излете практически отъехал Чехословак, но все-таки пробивает Там в ЛД, по-моему, попадает снаряд Счет 4-6 Правый фланг, по-моему, потерян один. Единственный там тяжелый танк остался. Сразу в окружении трех ст -шек. Ну, недолго, мне кажется. Но там жить. Ах, и не получается выцелить здесь. Опять стрелял в башню. Да можно уже просто спуститься и забрать. Но все равно. Кто то А, нет, союзник добирает, по-моему, получается. Здесь есть еще в кого пострелять. Вот, наконец-то, первый фраг у 4 в этом бою. Маус там где-то вообще сидит, спрятался. Ну, несерьезно. Не получается в башню пробить бабаху. Там уже противники вовсю хозяйничают на базе. Там в обороне один е 50 50-й там пока что держится. Только я и сказал, как он тут же начал терять прочность. Один раз пробили, два раза пробили. По-моему, все пропало. Три раза пробили. Плёха, Эх, не успевает. Вот опять чуть-чуть до конца не сводится и снаряд улетает вниз. Ну, конечно, с такой дистанции там, не факт, если ты до конца отведешься, что снаряд попадет. Иногда бывает, и сводишься до конца, и снаряд летит не туда. И бывает, с вертуха накидаешь. И прям бац и в цель. Счет 8-12. Противники начинают брать базу. Кстати, на сбитие захвата здесь вернуться некому. Если противник решит базу брать вдвоем если встанут на захват, вернуться уже никто не успеет, даже, даже леопард, наверное. там в чате я только внимание обратил, какая-то перепалка происходит, неудачно здесь Чарфутур выезжает прям, Неудачно для себя, зато удачно для ИСА-4 Второй фраг, счет 10-13 Надо добирать Рина Черонте Минус один. Да, почти полтысячи единиц прочности потеряла из 4 Марина Рина Черонте О, тем временем я не заметил, леопард один уже отправился в ангар из четвертых остался в городом одиночестве. Ну, сначала против пятерых, но теперь уже против четверых противников. Ну, остается хитрить. По крайней мере, Маус из А4 не догонит такой ситуации. Ну, и т скорее всего, там, если базу брать не стали, значит, поехали по низу, там, по этому ущелью. Тоже, наверное, сильно торопиться не будут Пока подъедут, пока Сообразят, что сайт четвертого Тут нет Он уже скроется Успевает Успевает отступить из 4 -й. Сразу тут поближе к базе Если что, и захват можно сбить В общем, не дать захватить Нервный какой-то сегодня игрок попался, конечно Вот это вот туда-сюда дрыганье Немного раздражает Ну тут в любом случае уже нервишки шалили У кого угодно В такой ситуации Когда ты понимаешь, что в твоих руках Там независимо светит тебе какая-то медаль Колобанова, не Колобанова Даже если остаться один на один И да, от твоих действий Зависит победа все равно хочешь не хочешь, а будешь нервничать Хоть вроде мы все понимаем Да, взрослые люди, что это просто игра Но для этого мы играем Чтобы получать какие-то эмоции Опять же, да, адреналин В определенных дозах Тяжелый противник, конечно Ну, может он сток И у него нет барабана что делать в этой ситуации либо форсировать события дабы не дожидаться пока приедет маус в общем оставшийся а вот уже сзади заезжает центурион тут вопрос сколько у него прочности ну центурион там шотный 225 единиц прочности остается у иса 4 приезжает маус а у мауса почти 2000 а он на фугасах. Вот Маус сейчас в этой ситуации стыдно прятаться. Я не знаю, смотришь на таких игроков просто. Что в голове у человека? У тебя 2000 прочности. Даже стреляя фугасами ты перестреляешь, да, противника получается. Ну он переходит на голду. Танкует, танкует С4. В клинч с Маусом. Блин, Маус, конечно, может в, крысу, в крышу без проблемы с С4 пробить. Но у Мауса это не выходит. То есть он уже мог добрать и С-4, если остался также на фугасах. Не знаю, зачем он перешел на голду. Ну. Вот такое, так сказать, неправильное глупое решение от Мауса. Он уже третий или четвертый раз не пробивает и ИСа четвертого. Из четвертого уже почти 4000 натанковал. И отправляется этот недальновидный Маус в ангар. Вот такой вот получился интересный финал. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.